Всем привет на Зона Гейм и смотрите в этом выпуске. Apex Legends Mobile будет перезапущен, Arena Breakout для iOS, что слышно про Racing Master и Need for Speed Mobile Online, глобальный релиз Farlight 84, новшества в Super SuperSUS и многое другое сразу после заставки. Сразу начнем с основного вопроса, который вы часто нам задаете: как донатить в игры когда эту возможность отключили для нас в маркетах или где можно продать свой старый аккаунт? Однажды рассказывали, показываем вновь сайт playrock.com. Сайт позиционирует себя как marketplace игровых товаров Use Look, где можно безопасно купить игровую валюту или приобрести аккаунт. Сами пользуемся, все честно, есть защита покупателя, более 200 игр и приложений, регулярные скидки и всегда выгодные цены. Покупка происходит в пару кликов. Переходите на сайт и. Вы выполняете регистрацию через ВКонтакте или Google, оплачиваете российской банковской картой или Киви и получаете товар в чате с продавцом. Каждая сделка защищена, продавец не получит оплату, пока вы не подтвердите получение товара. А если возникнет проблема, круглосуточная поддержка придет на помощь в любое время. Помимо того, что вы можете приобрести огромный ассортимент товаров, вы также можете зарабатывать реальные деньги, продавая свои товары или услуги на сайте. PlayRock.com это более полмиллиона отзывов после покупок, гарантия получения товара или Возраст, возврат средств. Сотни тысяч игроков донатят через плейрок, поэтому за безопасность можете не беспокоиться. Теперь уж точно стопроцентная причина закрытия Apex Legends Mobile и эту тему можно закрывать. Разработчики не ожидали, что делать мобильную версию с нуля будет настолько тяжело. Переносить объекты, анимации, все сопутствующее с оригинальной версии на новую очень тяжело, долго, да и сопровождалось багами, а игроки проводить время в ожиданиях не собирались. Как итог, народ стал уходить, прибыль упала ниже плинтуса. Да, игру заслуженно призвали игрой года 2022, но в Electronic Arts приняли верное решение – просто оригинальную версию сделать платформенной и все обновки будут выходить одновременно со всеми платформами. Инсайдеры заявляют, что API Legends Mobile 2.0 ожидается в промежутке с 24 по 25 год. Разработчики Arena Breakout наконец объявили дату тестирования игры для iOS устройств. Поиграть в игру можно будет с 13 марта, однако принять участие смогут всего 5000 человек. К моменту выхода этого ролика, к сожалению, все билеты будут разобраны. Как писали многие, основная фишка Рейсинг Master отсутствие доната. Не тут-то было. На момент тестирования у разработчиков не было прав на получение денежных средств за счет своей мобильной игры. А после того, как в Китае смогли получить заветную бумажку со словом «Одобрено», готовьте толстые кошельки, ибо доната там будет прилично. Ждете эту игру? Напишите почему. Только давайте конкретно, почему и подробно. Как по мне, там будет просто крутая графика. Полно машин из десяток трасс, по которым можно погонять соперниками со всего света. Ну и как бы все. Наверное, будет весело. Уловили мой сарказм. А что там по игре «Гангстер Нью-Йорк»? Не «Гангстер», а «Гангстар». Вообще ничего. Ни про мобильные версии, ни про ПК. Тишина. Продолжаем следить за аналогом GTA Online для смартфонов под названием Online RP. Игра пополнилась персонажами из множества популярных фильмов и сериалов, вновь расширен автопарк и в разы увеличили количество разных квестов. Заданий хватит на каждый день и еще останется. Напоминаем, что самой игры нет в маркете, зато с официального сайта легко скачать в лаунчер и в три клика выполнить на своем смартфоне установку. И не забываем, что если вы выберете второй сервер Флорида и воспользуетесь промокодом ZONA GAME, то в подарок получите 120 тысяч игровой валюты и суперкар в подарок. Если любите GTA Online, то и эта игра вам понравится. Открытый мир, знакомые нам картой San Andreas, тысячи игроков на одном сервере и все, как в милой доброй gta -шке. Попробуйте, вам понравится. Как интересно выходит, NetEase собирается в этом году выпустить около 20 игр, но все внимание приковано почему-то к Tencent, например, к проекту Undaun, тестирование которого начнется с 3 апреля и, как говорят, никакой WeChat уже не понадобится. Undaun – самая ожидаемая игра Tencent с открытым миром. Игроков ждет разнообразный интерактивный геймплей, несколько историй и процесс обучения своего персонажа новым навыкам. Если хотите о проекте больше подробностей, посмотрите наш выпуск об играх, которые выйдут в 2023 году. С Need for Speed Mobile Online все прекрасно. Игра проходит государственные проверки, и никто ее не отменял. К тому же в Electronic Arts сделали верное решение, передав франшизу Tencent. Дело в том, что для выпуска игры в Китае, а на секундочку именно там кроется основная доля будущей прибыли, над проектом должны трудиться разработчики из Китая. Только при таких условиях есть больше шансов пройти все проверки. Таков государственный закон. Игра смотрится прекрасно, спрос на нее высокий. Поэтому в Electronic Arts только и делают, что потирают руки и представляют, как будут купаться в золоте. No! <laughs> Спустя несколько лет разработки, в маркетах наконец появился симулятор вождения поезда в метро. Ветки метрополитена, как и сами станции, под кальку воссоздан с реальности, а управление составом релизон в точности, как перед собой видят машинисты. Работаем по строгому расписанию, следуем множеству правил и не забываем, что в тоннеле мы не одни, стараемся не гонять на поворотах, чтобы не сойти с рельс и не вписаться в другие поезда. ПОБОЛЬШЕ КОММЕНТАРИЕВ И не просто побольше, а чтобы там было больше, чем пять слов, ибо YouTube их не засчитывает. Как всегда, Зона постарался. Добавь видео, пожалуйста. Два года тебя смотрю. Два года-то есть, а в официальном Телеграме и в группе ВКонтакте вас нет. Под вот обидно прям. Ссылки под видео. Разработчики Farlight 84 выразили сожаление о том, что многие игроки потеряли такую игру, как Apex Legends Mobile. Они назвали закрытие игры большой потерей не только для фанатов, но и для самих авторов Farlight 84, ведь вместе с этим потеряли настоящего партнера, на которого равнялись и делали все возможное, чтобы дотянуться до их уровня. Видя, как игроки массово стали перебегать из одной игры в другую, разработчики приняли решение в честь ушедшей гульки запустить свой проект к концу апреля по всему миру и на всех устройствах. Даже наименовали свой запуск как Apex M. Что сказать символично. Только мобильный Apex закроется 1 мая, Ну да ладно. А потом начали перечислять, почему их игра лучше первопроходца. Эгоисты? Да процентов вы бы и сами так поступили. Это ж какой пиар на смерти конкурента? Если убрать сарказм, то и правда, за первую неделю марта Farvite 84 превзошел все мобильные королевские битвы по количеству игроков, проведенных в онлайн. Новую королевскую битву для смартфонов хвалят за графику, оптимизацию цели, веселье, динамичность. Да все. Кто не знает, Зона Гейм занимается поддержкой игры и даже находится с разработчиками на коротком проводе. Мы совместно успели решить многие проблемы, с которыми встретились наши зрители. Часть вопросов все еще в процессе, и даже пытаемся найти решение для приобретения доната без посредников. Возможно, это будет бот для Телеграма. Совместно работаем над полной русификацией игры, ведь 50% текста все еще на английском. Поэтому, кому интересна игра, добавляйтесь в наше сообщество. Ссылки под видео. Такой голос лучше, и вообще, почему же у канала так мало подписчиков? И просмотров. Ведь контент хороший и без воды. Никто не знает это загадка века. <свес> В прошлом выпуске мы сообщили вам о глобальном релизе S-Racer и что наши регионы на праздник не приглашены. Дико извиняемся, ошиблись. Игра все же для нас будет доступна и никакой VPN не понадобится. А пока можете выполнить предрегистрацию. <свес> Игра Суперсас в шаге от того, чтобы оставить позади себя Амангас. Примечательно, что эти игры от одного разработчика идут все под копирку. Локации, звуки, правила только в 3D. Игроки в восторге от большинства количества украшений персонажей и многих других фишек для самовыражения, которых нет в оригинале. С каждым сезоном Супер Суперсас вносится много нового. Список персонажей активно пополняется, а из последних героев более желанным стала Императрица, предатель, телепортирующий к себе жертву. И существенных нововведений в режиме ранга теперь скрывается. Ники, вместо них указаны только цвета. Также неизвестно, кто из-за кого проголосовал, а также кого выкинули за борт. Кто не играл в обе версии, рассказываем. На одном корабле оказывается экипаж и два предателя. У экипажа имеются цели, которые они должны выполнять на протяжении всей игры. Предатели должны незаметно поодиночке прикончить весь экипаж так, чтобы их не застукали на месте преступления. В мобильную игру World of Tanks Blitz добавили камуфляж динозавров, всего их 4 варианта и по задумке разработчиков это поможет вас перенести в доисторическое время, ну да, ну да. Чтобы усилить общую атмосферу обновления, игроки могут насладиться голограммой динозавров в гараже. А хотите ли вы узнать, что нового появится Fortnite, а появится то, о чем так давно просили фанаты игры. Судя по утечкам, во втором сезоне четвертой главы появится вид от первого лица. Как вам такая новость? Об этом свидетельствует вид от авторитетного источника. Вот просите писать комментарии, а вы видео не добавляйте. Очень хочу. А вот интересно, досмотрел ли ты это видео до конца? Хотите больше игр? Тогда не забудьте посмотреть наши предыдущие выпуски и, в частности, отличную подборку мобильных игр, которые выйдут в этом году. Вы будете шарашны их масштабом и качеством. Спасибо за внимание и не прощаемся. Увидимся вновь на Зона Гейм.